Так, я в эфире, и сегодня тема будет о квантовом переходе. Как психолог, физиолог, простым языком, попробую вам объяснить, что происходит сейчас в мире, как это связано с войной, с огромным кризисом. Давно говорят про так называемый квантовый переход, давно говорят про новую... нейтронную звезду магнитар. Я сейчас не буду вам все подряд, просто скажу, что квантовом переходе давно говорили. Многих готовили к концу света, к черным дырам. А наука, оказывается, показывает, вывела, что есть так называемое новое, измерение, новое образование, это магнитар. То есть ключ к загадке черных дыр. Сегодня в мире можно много чего просчитать, проанализировать, но на уровне галактическом, на уровне масштабном не все можно просчитать, потому что скорость планеты очень высокая, и человеческий мозг, его нейронные сети должны тоже уметь перестраиваться. Потому что... Я буду подсматривать, я очень много готовилась, тут она выписывала разных ссылочек для себя, оговорочек, для того, чтобы быть более убедительной и логичной, последователем. последовательной. Потому что я человек с академическим образованием, я во все разные шизоатерические вещи верю только тогда, когда можно научно обосновать. С точки зрения психологии я верю только в те знания, которые можно применить, наработать новые навыки, чтобы был новый результат. И поэтому я тренер личностного развития через обретение новых навыков. И сегодня э, буду говорить следующее. Итог. Итак, так называемая нейтронная звезда, э, вот этот магнитар, это с точки зрения науки, погуглите, сами найдете. Это результат эволюции звезд, который происходит в, в мире в целом. Так как мы с вами являемся частью этого мира, так как мы с вами получили с приходом в эту жизнь набор необходимых инструментов, чтобы развиваться и быть в соединении с этой частью мира, чтобы быть счастливым, потому что главная миссия прихода в эту жизнь — это быть счастливым человеком. Мы все это знаем, только на самом деле не у всех это получается. И вот тут… Сегодня буду говорить о том, кто может перейти в, это, в этот квантовый переход. Кстати, скачок это неправильно, потому что с точки зрения кванта идет плавное перетекание одного кванта в другое, одно поле в другое. Не буду сейчас заворачиваться, это не моя тема, я не физик, не, не ядерщик. Это все есть в интернете. Моя задача как психофизиолога показать, как это эти знания, то, что происходит в мире, как мы можем совладать с нашим пониманием. Психологии, физиологии, как это применить, чтобы мы пришли в новые измерения и были счастливыми. Итак, сегодня с помощью вот этих катаклизмов, которые происходят в мире, идет так называемое обнуление, фрустрация. Мы ожидали чего-то, но боялись включить мозги и увидеть, что происходит в мире, что идет насилие что идет уничтожением маленьких государств, отжатие границ о том, что люди при таком количестве знаний, как овцы и бараны, просто, как говорит молодежь, хавают вот эту информацию и выдают ее за последние в инстанции. На самом деле у человека есть мозг, есть нейронные сети, которые он обязан, никому ничего не обязан, только себе развивать и подвергать сомнению. Зайти, посмотреть, проверить. Потому что для достижения любой цели у каждого из нас есть пять видов ресурсов. этой информации, которая сегодня, ох, как много, раньше был дефицит. Кто это понимает, поставьте плюсик чат. Это личностные качества, это коммуникации, это материальные и... Информационные, материальные, личностные, коммуникативные, еще какие-то опять вспомню, потом скажу, неважно. Это набор, набор тех необходимых инструментов ресурсов, которые доступны нам, чтобы мы могли достигать то, чего мы хотим, получившие вот этот набор уникальных возможностей, божественного, с точки зрения уже высоких материй, да, и вот это божественное в виде тонких тел, вы об этом многие знаете, сейчас многие там нумерологи, астрологи, ведические астрологи, куча информации, но они получили, получили ее, не знают, как применить. И часто просто тонны этих специалистов, нет понимания маркетинга, кому, зачем, как это поможет, но сейчас не об этом. Так вот, большое количество сегодня нумерологов, астрологов и других специалистов, это важно и нужно. И чем больше будет у нас таких адекватных, сильных, умных, продвинутых людей, смелых, тем больше мы сможем помочь себе и сможем помочь миру. Поэтому обнуление — это возможность перестроиться, перезагрузиться. И в этот момент, когда мы чего-то ожидали, и я, например, чего ожидала, например, вот я чего ожидала, так как я работаю сейчас психологами-коучами, помогаю им стать сильнее, умнее, разложить эту всю систему своих знаний, четкую упаковку, четкая система, что было кто я, кому я, что я, умение продавать, трафик. То есть некую систему даю, делю своим опытом. И чего я ожидала от своих, от своих людей, от своих коллег, которых обучаю, делюсь своим опытом? Я ожидала, что придут мою команду, и такие приходили, кто-то сильнее, кто-то слабее, в команду, в группу обучения. Помогу, поделюсь им стать сильнее, увереннее, построим большие амбициозные цели, и преодолевая трудности и препятствия, сейчас об этом дальше, что нужно делать для того, чтобы попасть в квантовый переход, в другое измерение. Я надеялась, я рассчитывала на то, что придут люди, они пришли, часть из них сильные, часть из них отвалились. Понятное дело, что мы, мы все разные. Что я дальше смогу также набирать людей, которые знают свою миссию, свое предназначение, которые смелые, которые уважают себя, уважают своих клиентов. У меня произошло обнуление из-за войны. У меня произошло... Произошла фрустрация моих надежд, потому что я увидела, что многие коучи, психологи, специалисты, они слабые, они трусливые, они боятся, они такой, я такой была. И я не говорю, что я сейчас прям такая вся и себя смелая, у меня сейчас тоже куча своих страхов есть, естественно, но я с ними работаю и вам тоже помогаю. Так вот, я увидела людей, которые застряли э, в позитивных эмоциях, в вибрациях, вот в каких-то знаниях. Но как личности они не могут эти знания применить, потому что боятся действовать, боятся вкладывать, боятся инвестировать, боятся потерять. А для того, чтобы стать сильным человеком, мощным человеком, надо понимать цену этой мощи, чтобы у вас было много клиентов, чтобы вы получали достойные деньги, там тысячи долларов, десятки тысяч долларов и выше, чтобы вы больше влияли на мир. Да, речь об этом. И когда я увидела, сколько слабых, боящихся, находящихся в каких-то иллюзиях своих там нумерологий, регре. я регрессовала, например, была девочка у меня. И, например, вот ее, например, чувство вины перед детьми, у меня раньше были абьюзерские отношения, а сейчас, сейчас у меня все хорошо, я закончила эти абьюзерские отношения, с мужем рассталась, но теперь у меня дети надо мной прям давлеют и говорят, намекают, упрекают, что ты мало внимания уделяешь, и тут чувство вины, и это что? Тоже продолжение жертвы и боясь сделать новое. Но, опять же, каждый проходит свой путь. Кто-то, кому-то не хватает одного маленького пазла, достаточно даже какой-то эфир послушать, как мой, например, или другого человека. Кому-то надо пройти очень много таких вот мозговых штурмов и сознания и душевных перераспределений разного рода убеждений чтобы стать сильнее каждый идет своему по своему пути самостоятельно и с помощью других людей у меня было обнуление в том из фрустрации, что 78 процентов у россиян это мои клиенты это мои партнеры это мои ученики у которых учусь я у которых я учу и когда я увидела вот эту слабость, признание по-честному, что происходит. Честно, я из-за этого больше всего заболела. Я два месяца, психически, физически, это для меня было. Так вот, что это значит? У каждого из нас происходит определенного рода фрустрации, обнуления, которые дают новый виток. И тут я вспомнила про этот квантовый переход. И тут я вспомнила про нашу физиологию, про наши нейроны про нашу способность быть эффективными, быть красивыми, быть смелыми, уметь отстаивать свои границы. И тут я увидела, что люди постепенно пробуждаются. Мои психологи, коучи, специалисты из России начали включаться и понимать, что происходит на самом деле, что страна, Россия выбрала далеко не тот путь, путь самоуничтожения, потому что уничтожая другую страну, братнюю, братнюю страну, это же вечные связи были, генетические и так далее, при этом руководствуясь ложью, обманом людей, и мне было просто невероятно больно от того, что люди этого не понимают. Теперь, когда я вижу, сколько людей возвращаются и понимая, что происходит, я начала сама приобретать свою силу снова. И тут я вспомнила опять же про этот квантовый переход, про эту физиологию, про вот эти нейроны. Поэтому обнуление у меня, лично у меня, происходит вот таким образом. происходит. Я с вами делюсь, как у меня происходит. Почему сегодня делюсь об этом? Итак, смотрите. Что такое Обнуление фрустрация, это крушение надежд, крушение новых ценностей. Почему сейчас смотрим по-другому на каждого человека? Почему сейчас э, по-другому воспринимаем музыку? Почему сейчас воспринимаем окружение по-другому? Почему сейчас смотрим на «здесь и сейчас» по-другому, не просто э, там красивые слова? Потому что понимаем, что окружение формирует Короля. Если с тобой рядом слабые ученики, ты продаешь дешево, значит ты слабый. Если с тобой мужчина, который тебя унижает, значит ты жертва. Если ты понимаешь ценность жизни, и ты трудишься день и ночь, и забываешь о том, что нужно выделять для себя время, радоваться, наслаждаться, любить, делать какие-то вещи для себя приятные, то время наступило. То есть вот эта перезагрузка, обнуление дает нам новое видение, новое видение. Зачем ты живешь? Кому я продаю свои продукты? А, зачем я столько лет училась? Почему вокруг меня слабые люди, которые не покупают? Или покупают дешево? Почему я боюсь продавать дорого? И много-много другого. И вот сейчас, когда кто-то вышел из убежищ, кто выжил в Украине. Кто-то уехал за границу и там смог найти себе место для, для того, чтобы убежать, от... сохранить свою жизнь. Кто-то просто вспомнил о том, что жизнь идет сейчас, именно сейчас. И вот эта фрустрация, переоценка ценностей, она идет на более высоком уровне вот этих тонких тел, тонких планов. И вот в этом важно хотеть много, мечтать, картинки создав... создавать, благодарить за момент, делать действия, потому что когда мы только мечтаем, сейчас очень много развелось нумерологов, астрологов, очень много энерг... энергопрактиков, сегодня очень много развелось разного рода направлений, где про психологию забывают. Привет, привет, здравствуйте! За ваши сердечки спасибо большое. Сегодня очень много развелось, я в хорошем смысле развелось, потому что важно, когда нас много и когда мы можем влиять на этот мир. Но когда вы только рассуждаете, когда вы только про вибрации говорите, когда вы боитесь сделать новое, то и не изучать психологию, не изучать границы, как выстраивать, не изучать как коммуницировать, дипломатия. Вот смотрите сейчас на примере войны, да? Россия это ведь на самом деле маленькая страна. Маленькая очень. Потому что все вот эти притянутые за уши разной национальности по территории. То есть она большая, она расплылась по всей большой территории. Но это не Россия. Это не Россия. Это притянутая в историческом плане разными способами. Искусственно созданная страна. И поэтому мы сейчас увидели на практике, что было создано искусственно, фейково. И на самом деле ресурсы, которые есть в России, на самом деле огромные огромный потенциал, который есть на территории так называемой России. Я сейчас не побоюсь это слова говорить. Я сейчас никого не хочу обидеть. Послушайте меня. На самом деле оказалось, что это вранье, потому что мир увидел, кто приходит в Украину убивать. Тот, кто вышел из вот этой зомба зомбирующей этой... накрыли это как колпаком, да? Он увидел... Кто приходит в Украину воевать? Меньшинства в России убивают, уничтожает тот же, та же власть, Путин, не Путин, сейчас я сейчас не об этом, я сейчас говорю про системность мышления. Уничтожают меньшинства, потому что они не нужны, и это не Россия. Буряты, Якуты, какие-то другие там части, это же не Россия. Это территория, а людей загоняют на войну, и они идут на эту войну. Почему? Потому что у них нет своих целей, у них нет чего они хотят. Они бедные, они живут в условиях, где нету даже унитазов, нету даже, ну и так далее. Почему мир увидел, когда э, Белоруссию потащили это все отдавать отправлять почтой, и там камеры засняли, и это все выдали в интернет. Истинных увидели вояк, которые тонами отправляли. О чем это говорит? О том, что эти люди мечтали о лучшем? О том, что у них есть свои цели? О том, что они уважают и любят себя и свои семьи? Нет. Это показано миру, что эти люди живут низких вибрациях. Это показано всему миру. Спасибо вам огромное за ваши сердечки, вашу поддержку. Мы, мы увидели истинную Россию, которая не Россия. Мы увидели позорную Россию. Мы сейчас с помощью интернет увидели, что на самом деле происходит в России. Питер, Москва, какие-то приближенные еще несколько городов, более-менее развиваются. Мы увидели истинную Россию, и мне лично стыдно, а я знаю, что многим россиянам, истинным россиянам, им более стыдно. Так вот, причем тут квантовый переход, вот эта война, вы скажете, ты что, что, ты тут, что ты тут нам рассказываешь? Вот Я проанализировала за более чем 20 лет работы в своей психологии, психодиагностике, психотерапии, я скажу вам, что... Люди выдают ровно столько, что они из себя представляют. Ну, например, если вы прижмете лимончик, то из лимончика течет что? Сок. Если вы прижмете человека в определенных условиях, то из него вытечет то, что у него есть на самом деле. А теперь смотрите. А теперь смотрите. Когда мы с вами говорим про квантовый переход, к чему это все? Зла на планете накопилось столько, что это ведь все подымается. Негатива накопилось что? Столько, что оно само себя уничтожит. И вот этот квантовый переход, это о чем? Это о том, чтобы задать вопрос, кто я? Зачем мне пришел в этот мир? Мера ответственности какая моя за то, что у меня есть? А, а люди не хотят отвечать за себя. Нет? Они, когда де, де, де, берут значит, интервью у многих россиян, они говорят, да там нацики люди, которые воюют за свою землю, они или приехали помогать, потому что им душа болит, что это к ним тоже может прийти. Они говорят, какие тут нацики. У них в коровниках есть кондиционеры, как одна русская женщина из Москвы, говорит, не помню, как ее зовут, и окна пластиковые в коровниках. А у нас выгребные ямы. А у нас какая? То есть, понимаете, про какой квантовый переход? Теперь смотрите, квантовый переход — это когда у вас понятно, чего вы хотите, когда вы позитивно настроены, когда вы умеете входить вот в эти вибрации со своим светлым бессознательным. Поэтому, забегая наперед скажу, что он уже начался, этот квантовый переход. Многие люди уничтож... уходят из жизни даже без войны. Резкие заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, еще какие-то. Вот был человек и нет человека. Наука подводит к тому, что не могут найти диагнозов. На самом деле на энергетическом уровне, который подходит полотную к этому человеку, он не может перенести эти энергии, он не в состоянии с ними справиться, потому что мало извилин, которые развиваются, мало нейронных сетей, которые круто. круто вибрируют с тем, что происходит во Вселенной. Больше злобы, обиды, больше виноват кто-то, черные мысли, убивать их, насиловать их. И вот сейчас на планетарном уровне, на глобальном уровне происходят вот эти огромные изменения. И теперь смотрите, вы все следите и видите, как происходят ну, вот эти общественные большие организации, например, ООН. Вот я была в ООН в 1994-1995 году, это была, я работала в бывшей Югославии почти год там работала, со мной работали те же российские ребята, россияне, очень высокого уровня офицеры, это были такие теплые приятные отношения, и когда я сейчас пришли в мою страну и мой дом грабили, у меня вот тоже тут фрустрации были, понимаете, я не могла, как это, вот я знаю одно, Одних россиян, а тут мне других показывают. Но это же не просто так пришло, понимаете? Кто-то целенаправленно уничтожает ту же самую Россию. Тут уже вопрос другой, мы позже узнаем, кто ее уничтожает. Засланный казачок этот Путин, или он просто сошел с ума, а люди о своей инертности и, и лени развиваться этого не увидели? Мы не знаем. Хотя первые годы, несколько лет, говорят, Путин очень много поднял поднял Россию и дал ей толчок большой. И свобода была, демократия. Но потом он увидел, что при демократии нельзя решать свои вопросы и слишком много воровать. И вот первым, первым таким был знаком, это когда Котарковского за, за решетку упрятал. Для адекватного человечества надо было сразу понять, что это уже далеко не та страна будет. Ну, сейчас я не об этом. В Украине... При всем при том, что дали свободу, мы отвоевали эту свободу на Майданах. Дальше казалось бы, идите и стройте это, стройте это общество. Мой хороший друг, мой коллега, Андрей Беленький, не буду скромничать, был тогда в военном аташе в Китае, когда говорил, что у нас поздравляют на моих вот встречах, у нас поздравляют, что мы, мы вот вырвались из этого советского союза что мы хотим строить свое общество хотим избавиться от авторитаризма и так далее но потом когда пошло все назад когда к власти при, присосались те которые только грабить убирать плюс еще запустили мову мову мову вот это украинский язык если честно для меня это было уже тогда я маленький человек для меня тогда уже было ощущение что это неправильно мы идем Потому что я украинка, я свою мову люблю, и люблю свою испевучую украинскую мову, и люблю песни на украинской мове, я люблю свою историю. Но вот эту тему запустили, это был э, повод для того, чтобы расколоть общество и дать э, вот этим пропагандистам быстрее расколоть и быстрее зайти с войной в Украину. Почему я сейчас об этом говорю, про квантовый переход и вот этот весь анализ даю, с того, что происходит в мире, про вот эту... Вместо дыры у нас магнитар, нейтронная звезда, все ожидали там конец света, все ожидали там ядерную все, а там на самом деле идут процессы, потому что... Да, мир постоянно должен меняться, и он меняется на большом уровне и на уровне человеческом. А человек не хочет меняться, он не хочет развиваться, он не хочет свои мозги перестроить. При таком наличии информационных э, технологий проще внушить человеку всякую, не простите, чем человеку зайти в Google и найти ответы на вопросы. Это инертность, и это лень. И тогда технологии, которые управляют миром, в любой власти есть технологии, которые управляют умами людей, закидывается что? Во что люди верят? Историческое оружие, идеологическое оружие, у меня об этом есть отдельное видео, шесть видео в оружии, химическое, военное, так вот, под историческую тему, нам запустили каких-то бендеровцев, каких-то нациков. А люди, вместо того, чтобы проверить, изучить, поддать сомнению, поковыряться в источниках, они как бараны на это повелись. Это о чем говорит? О том, что люди не хотят развиваться. Мы, чем идти, строить э, правильные коммуникации, э, разбираться с собой. Тип тренинги, которые научат психологии понимания мужчин, например, и разбираться со своей жертвенностью, с, и, и учиться правильно коммуницировать. Мы куда идем? В практике, в родовые программы. Но ну, узнали вы причину? Дальше что? Ну узнали вас, что вам дано от Бога в разных натальных картах? И дальше что? Что с этим делать? И люди вместо того, чтобы искать и делать, искать те, те тренинги, которые развивают навыки, они загружают свой мозг про вибрации, про еще чего-то. Да, это важно знать. Я сейчас говорю про эти вибрации. Я сейчас говорю с точки зрения, как это происходит в мире, для того, чтобы сейчас вам сказать, что же нужно делать, чтобы мы с вами попали в этот квантовый переход. Чтобы мы попали в 35 процентов которые перейдут 40 процентов 35 процентов придут в позитивное поле 40 процентов перейдут туда где они притягивают негатив и их заберет вот эта энергетика туда затянет я сейчас вам говорю простыми словами вы можете поискать это порыться в интернете не полениться 25 процентов останутся на этой земле Делать нечто, чтобы потом перевоплотиться и пойти в разных измерениях и дальше. Мир придуман не нами. Наша задача построиться под то, что происходит в мире, использовать наши нейронные связи. Вот смотрите, я всегда говорю на своих занятиях, практически на каждом занятии говорю. После смерти людей в патало-анатомических лабораториях находят неразвитые клубки нейронов. Вот прям клубки, как, как, как будто вы купили в магазине провод для того, чтобы посветить, посветить, чтобы у вас свет был. Вы бросили этот клубок провода в угол, там вы его, и снова включили свечку. Вы привыкли под свечкой жить. Так же у нас с вами люди приходят с огромным количеством знаний, ресурсов, чтобы мы правильно хотели, чтобы мы делали, проходили страхи, чтобы мы подвергали критическому тому, что происходит вокруг нас, чтобы мы не велись на эту пропаганду, чтобы мы не имели свои цели. Потому что когда у нас нет своих целей, мы выполняем цели других. Так как вы думаете, кто перейдет в светлое измерение, с какими мыслями, с какими убеждениями? А теперь смотрите, черные люди с негативом, с безответственностью, черные в ну, приносном смысле, неразвитые люди, они куда перейдут? Тоже в черноту. Но там еще вопрос будет стоять, кем они там осознают и природятся, или вообще даст им э, вселенная родиться снова. Но ну, вы знаете, что смерти нет, есть, есть переход. Да? Есть просто переход, в другое измерение. Я думаю, вы это все знаете. Поэтому, если нет способности перестроиться, если нет понимания, убеждения, что нужно что-то, оказывается, от тебя лично зависящее изменить, а не только ждать, что придет новая власть, что Путин вас накормит или Зеленский. Нет, это не будет, потому что, потому что Зеленский делает свою работу со своими ошибками, со своим пониманием, он такой же человек. Он пришел, его выбрали только потому, что он был со светлыми мыслями, он через этот фильм «Слуга народа» показал картинку, как бы надо было, и люди купили свое будущее. Мы не знаем, чей это проект. Мы можем догадываться про масонов, про еще каких-то глобалистов. Тут можно фантазии много быть. Я лично, как психофизиолог, понимая, что мы купили будущее, мы купили результат через технологии, которые в том же фильме народа», кто смотрел, кто не смотрел. Вот этого светлого парня, который критиковал, высмеивал эти власти. Людям это нравилось, потому что они устали от вранья, они устали от коррупции, они устали от несправедливости, от купленных судов. Они купили будущее. Но дальше нужно было строить стратегию, нужно было набирать команду. Но это тоже все испорчено, потому что за 30 лет после развала это были олигархи, это было разорвывание страны, это были бойки ПЗЖ, это были Порошенки, это были Свинарчуки, это были все, начиная от э, Кравчука, царство небесное, недавно умер, там, Кучмы, который построил этот олигархат. Дальше там Ющенко с этой мовой, который всунул и расколол еще дальше общество. Дальше это был Порошенко, который на войне заработал и продолжает еще сейчас использовать умы недалеких людей, пиариться там и так далее. Но это нужно просто думать критически. Сейчас Зеленский, который беспечно он думал так играющий, он перестроит. Ничего подобного. Нету стратегии, не было стратегии по крайней мере. Непонятно, куда мы идем. Везде полно вдоль и поперек. Везде русский мир. Везде агентура. Во власти в высоких кабинетах агентура. Сейчас идет вопрос о том, кто сдал Херсон то. Да полно этих Бойков и Медведчуков на каждом шагу. Да просто полно людей, которые как во время фашистской Германии, так и сейчас полно низких людей, низменными, обидами какими-то. Кому-то не дали власть, кому-то не дали должность, кому-то... Слышишь, человек, он есть человек. И вот тут вот это все вот так вот переплетается. И для того, чтобы понимать, что происходит нужно иметь отстроиться, посмотреть на это со стороны большого, огромного мира. И смотрите, тот же Илон, Илон Маск. Почему он помогает Украине? Почему он дал такие дорогие системы? Никогда не задумывались? Почему мир в большинстве своем воспринимает Украину? Никогда не задумывались? Да, там есть люди, купленные Путиным, есть те же тот же Венгр, который сейчас всплывает замолчанная трагедия, которая там 6 тысяч людей была с помощью фашистских, венгров фашистских там. Ну, там сейчас очень много всплывает. И это нормально. Как в человечестве, в целом, в обычном человеке, так и на уровне государства там тоже люди. Там тоже люди. Вот сейчас информация пришла, что Бориса Джонсона хотят отстранить по какой-то там невыполненным планам по поводу ковида. Это тоже какие-то подковерные игры. И так будет происходить всегда, пока человек не осознает, что у него должны быть свои цели, свои желания, свои, свое отношение к миру искренное. Спасибо большое за ваше сердечко, друзья. Мы не знаем, сколько еще убьют украинцев, сколько уничтожат городов, но мы точно знаем, что добро победит зло. И вот до тех пор, пока психологи-коучи не перестанут прятать голову в песок и не начнут осознавать, что происходит, и как конкретно, например, тарологу или астрологу, или нумерологу не просто общими фразами бла-бла-бла рассказывать, а понимать, что у людей болит, а уметь продавать, Выступать, говорить, не бояться выходить. Что такое личный бренд? Личный бренд сегодня и всегда имел значение. Но если у тебя будет пять человек, которым ты помогла конкретно достичь результата, то твой бренд само собой постепенно разовьется. Ты натуральная, открытая, искренняя. Ты настоящая или настоящий. Ты даешь конкретно той категории людей пользу, которым ты точно определила в своем понимании своей целевой аудитории. Они а просто красиво оформленную страничку и там активы, подписки, там, вранье, все это. Да, есть технологии, есть специальные алгоритмы, я это понимаю. Вот сейчас хочу снова вернуться к Ютубу, там тоже есть свои алгоритмы оформления, там есть алгоритмы введения этих оформления этих материалов видео тоже рекламы и это и это надо делать и это новые деньги и это новые нервы и это новые вложения вопрос, вопрос зачем вот у меня зачем затем чтобы большему количеству тысячам людей пробудить в них осознанность пробудить ответственность научиться научить их честно говорить с собой кто они мелкие трусливые э, людишки или человек, который сказал, да не буду я больше терпеть, я уважаю себя, я честно и открыто скажу этому мужчине, чего я хочу, а не буду вот это вот вот это вот терпеть, а вдруг этого не будет, это из других тренингов по отношениям. Если ты коуч, психолог, то я выйду честно скажу, ребят, я первый раз вышла в эфир и мне страшно, поддержите меня, пожалуйста, вот этими сердечками, напишите что-нибудь. А что делает большинство из нас? Да тупо бояться. Бояться, как, ну, в общем, вы поняли. И я, это... И я этого боялась, я сколько всего переплакала, перестрадала, когда встречала хайпы какие-то, когда какие-то подколки, боже, как я страдала. Но я к тому, что бояться — это значит быть в темных энергиях. Бояться рисковать — это значит быть трусливой овечкой. Да, я и до сих пор еще во многом трусливая овечка. Но мне уже давно пробился этот дух свободы, как в моей Украине. Поэтому с точки зрения психофизиологии человеку дано огромное количество нейронных связей для того, чтобы он хотел, мечтал, любил, принимал, работал со страхами, трансовал, входил в состояние транса. И договариваться с собой поэтому сейчас я буду давать конкретные практики что нужно делать кто хочет перейти в квантовый переход в светлое измерение поставьте я так я же сказала про магнитар это нейронная звезда вместо черных дыр которые нас пугали Третьей мировой войны не будет, потому что все будут них унич... Третья мировая война — это способ запугивания. Так же, как запугивает сейчас Путин своих людей и весь мир. Обезьяна с гранатой, которая мешает всему миру двигаться. Спасибо большое. Сейчас даю конкретные рекомендации. Итак, смотрите. У нас есть... Так, сейчас по-простому. Есть сознательное, есть сознание бессознательное. Сознание дает это логика, это контроль. Он дает четкое понимание обозначения, что происходит. Вот эта мышка, все синего цвета. И чтобы она заработала, тут надо, чтобы была батарейка работала. Да? А у человека это голова. Условно говоря, это сознание, трезвое Бессознательное ⁇ это то, что заложено много, много нас, много в бессознательных. Есть сознание, подсознание бессознательное. Сознание ⁇ это то, что на поверхности, подсознание ⁇ это то, что мы проговорили и упало на подкорку, то это забывается. А когда мы применили это, упало в навыки, упало в бессознательное. Еще бессознательное ⁇ это глубокие слои генетических связей это то, что заложено с помощью родовых